Расшибки на предначении такая же, чтобы я научилась уважать чужое мнение, брать только то, что то, что нужно мне и правильно выбрать свое предназначение. Да, только вам предстоит такой путь правильно выбрать предназначение. Если у вас это само не получается, значит можно прийти на индивидуальную консультацию, проработать это и пойти вперед. То есть, та программа, которая Оленька вас направляла решать все за всех, как вы сами писали до этого, да что я решала за всех и брала ответственность на себя за всех. То есть, эта программа, она и включала вас, понимаете? Вот если я не решу за кого-нибудь чего-нибудь, вроде чего-то и не сделал, и спать не могу хорошо, надо за кого-нибудь что-нибудь решить. А то, что себе плохо... Это ерунда, мы потом с тобой сами разберемся, это я себе время уделю. Поэтому сейчас мы с вами сделаем еще одну практику, ту, которая вам поможет понять, что это такое, да, вот страдание. И именно вот это, пока вы уберете, многие понимают это умом. Даже вот вы здесь пишете, да, я поняла, я такая, я хорошая. Это опять-таки обратная сторона медали для того, чтобы это такой, знаете, есть защитный механизм защитный механизм, который мы привыкли выдвигать, привыкли так действовать, такая привычка. Когда вот, например, в детстве вы страдаете или что-то, да, и вам говорят там: "Не плачь, что -то там заныл, да? Да что ты, да ладно тебе там, друзья говорят". "Нет, я, нет, нет, все нормально, да, я вот такая вот". Понимаете? И поэтому, конечно, даже многие не осознают. То есть они механические, понимаете? То есть да, вы сказали, хорошо, правильно, я с этим согласна, согласен стопроцентно, да, я теперь буду так, но когда доходит дело, ничего я не буду. И начинается вот этот саботаж включаться. Поэтому, дорогие друзья, это очень важно понимать, когда вы идете просто к специалисту, который с вами поработает с, вашим, с вашей головой, возможно, да, с вашей психикой, но дальше не уходит осознали, поняли, но раз двигаться опять. Почему? Потому что именно не добираются, к сожалению, многие специалисты именно до первой причины, потому что есть там именно первая причина. И важно вот это различать. И пока вы до первой причины не уберете, то есть здесь вы получается будете делать один шаг вперед, а два назад. И могут пройти годы. Поэтому все таки разумнее и, и даже если так по деньгам говорить, что это намного экономнее, сможете пройти интенсив, который мы предлагаем вам, исцеляющий сознание, и решать эти вопросы. Именно вопросы, вот это, потому что эти вопросы вам не дают успокоиться, не дают найти свое предназначение, найти свою вторую половинку, не дают поправить здоровье, не дают просто быть счастливым. Вам кажется, все, что все что-то не хватает. Понимаете, такое обманчивое состояние. Вы думаете, что в основном приходит, говорит, вот запросом, вот мне деньги. Понимаете? Но а когда мы начинаем ковырять, оказывается дело это вообще не в деньгах. Понимаете? Деньги и так будут и будут их достаточно, столько сколько вам надо, если вы вот эту разницу поймете. Если вы поймете, что действительно вам не хватает другого именно убрать себе вот это состояние, понимаете? И тогда просто быть сам с собой именно доволен, именно вот любить себя и быть довольным жизнью, быть благодарным жизнью. И тогда перед вами открываются другие двери. Да, это вам столько людей уже сказали, и вы столько раз об этом прочитали. И мы вам ничего нового не говорим, мы говорим то же самое понимаете, может быть, другими словами чуть-чуть. Но дело в том, что именно почему это сто раз говорится, потому что вы сто раз приходите и сто раз это не можете решить. Почему? Потому что именно, понимаете, вы не можете отрезаться, не можете найти, во-первых, выявить эту первую причину, и не можете отрезаться именно от этого, вот, от этого эгрегора, от, от этой сущности, понимаете. И сейчас мы вам пример покажем в одно упражнение на котором вы явно сами в этом убедитесь. Сколько бы мы не решали для себя, да, что я, вот я такой умный, как мы говорили, что наше эго никуда, никуда не девается, наш ум все время анализирует, это его задача, да? наш калькулятор все время думать, думал, мешать, перемешивать, из пустого порожня гонять. И когда мы что-то пошли где-то, вроде бы, вот, проработали, посмотрели, да, хорошо, сели, полетели, полетели, прилетели, отлетели, да, закопались где-то все, да, там, ну, это я утрированно говорю, да, это, и потом мы себе, да, хорошо, вроде бы, вот, мне супер, здорово, прям, помогло, да, вот, я себя хорошо чувствую, да, мы можем это рисовать умом. И все мои ротом из детства. Дорогие друзья, энергоинформационику никто не отменял. Все вы знаете, что есть у нас тонкие тела, что у нас есть ментальное тело, эфирное тело, астральное тело, да, каузальное тело. Можно перечислять. И очень часто мы любим щеголять этими да, знаниями, что вот я знаю вот такие, там вот у меня то-то, то-то, то-то, я была там-то и то-то знаю. Все, хорошо. Все мы знающие, все мы ведающие. Да? Сейчас мы с вами сделаем одно очень классное упражнение. И вы сами увидите, ничего, просто умом рисовать не надо. Делайте то, что я вам скажу, и потом напишите. Елена пишет, я очень счастливый человек. И почти всегда были в моей жизни черные дни. Была такой радостной и солнечной. Тем не менее, у меня очень много вопросов. Почему и зачем? И совсем, как оказалось, на сегодня нет ответов. Зачем? Хотя я всегда на все кажущиеся неудачи, проблемы ищу это зачем? Есть много в моей жизни, что я хотел бы сделать, создать лучше. Домашнее задание делала. Здорово, Илья. Вот сейчас мы с вами как раз и сделаем, да? Почему это происходит. Закрываем глазки. Садимся поудобнее. Сядьте удобно, чтобы в теле не было напряжения. Голову держим прямо. Руки, ноги не скрещивайте. Расслабьтесь. Смотрите просто закрытыми глазами перед собой. Сделайте глубокий медленный вдох. Отпускайте все свои мысли. Мысли приходят и уходят. А мы просто наблюдаем за своим телом, за своими мыслями. И сейчас, для лучшего восприятия, поделите свой внутренний экран на четыре части. Был большой один экран, вами сейчас четыре маленьких, да? Четыре части. Одного большого. И вспомните все, что было плохого в вашей жизни. И наблюдайте, в какой из этих частей экрана сейчас плывет. Она всплывает сперва как точка, а может сразу как картинка. Специально не вызываем Просто смотрим на этот экран. Вспомнили, что было плохого в вашей жизни. И посмотрите, в какой части экрана это всплыло, как картинка. Вы можете углубиться туда, в эту картинку. И вы увидите, как на экране кино, где чередой стоят все ваши плохие ситуации. Не входите в них, просто наблюдайте. А теперь выходим оттуда. Исполнитесь, что было хорошего в вашей жизни. И наблюдайте опять же на экране, в какой части экрана всплывает ваше хорошее. Посмотрели, запомнили. А первое возвращаемся здесь и сейчас. Мы здесь и сейчас. Отбрасываем сосредоточенность. Открываем глаза. Напишите в чат, у кого, в какой части экрана всплыло Все плохое. Что было в вашей жизни? Елена, плохое в верхнем правом углу. Светлана Сергеевна в левой верхней. Валерий Зодкине хорошее слева, хорошее справа. Людмила Шурик, сверху, справа, плохое. Валентин Митанюк, плохое в правом, сверху. Светлана Славич в левой верхней. Татьяна Юнусов. Верхний правом плохой, верхний левым хороший. Тамара плохой, верхний левый хороший, верхний правый. Виктория Курганова слева внизу. Валентина Липатникова. Добрый день всем. Наталья Серебрякова. Все хорошее верхним правом. Ирина Беседная. Левая и верхняя. Нинель плохое слева, хорошее справа. Марина Попова плохое в нижнем слева. Да, Маргарита Хроменкова. Все плохое. Слева вверху хороший справа вверху. Асурахманова плохой, плохой верхний экран, левый хороший, правый экран, нижний экран, да? Левая, Наталья, левая верхняя четверть с плохим, правая верхняя с хорошим. Тамара Воложина, сверху, слева вверху плохое, снизу хорошее. Валентина Сметанюк хорошая, слева внизу. Наталья Мирочненко, плохой верхним правом, хороший верхним левом. Да, мы с вами сейчас проделали очень классное упражнение, и как видите, все, что было плохое в вашей жизни, никуда не делось. Понимаете, вот это и называется, что все, что было, оно записано, и оно записано в нашем физическом теле, в наших тонких телах. Да? Валентина Репатникова да, читал, Наталья, из плохого ничего не видела, хорошее во весь экран Наталья. Мария Пикмухамедова, у меня голова справа заболела, Лон. полоска от макушки до шеи. Обвина а голуби, у меня не получилось увидеть. Ничего страшного, дорогие друзья, так, если кто-то что-то не увидел. И э -э, он, короче, плохой левой, сверху хороший справа, да? И э -э, это всегда будет находиться у вас именно там, где оно находится. Знаете? Это находится у нас в каузальном теле. Это причинно-следственное поле. То есть тело, в котором находится и причина, и следствие. Угу. Ольга Будкова Социум внедряет убеждение, что жизнь страданий, любовь, мучения, богатые тоже плачут. Внушение в через сказки, литературу, песни, фильмы, новости. Слева вверху. Справа хорошее, да? Плохое слева вверху. Наталья Мороза, верхний вновь угол. Плохое, правый верхний верхнем хорошее. Нижний и левый, Татьяна, да? Как видите, мы с вами посмотрели. И вот эти наше хорошее, плохое, это как рельсы. Они соединены между собой, понимаете? И вот это наше плохое влияет на наше хорошее. Вот и страдаем мы до тех пор, пока вот это то, что у нас там... Плохое есть у нас, оно нас будет дергать. Понимаете? Это наши обиды, это наши страдания, наши унижения, да. Меня не так поняли, меня не так выразились на меня. То есть это мы все записали. Татьяна, я неправильно написала влево плохое, вправо хорошее. Ну, бывает, немножко путаемся. Татьяна, нижнее левое плохое, вправо верхнее хорошее. И вот когда э, вы прорабатываете где-то что-то, надо проверять индикатор. Понимаете? Вот это плохое, оно не должно там резко и четко и на вас. как э, Вы сейчас увидели, как оно у нас готово кинуться, да, наше плохое. Мы любим говорить, это моя карма такая, да? Вот это мы с собой носим и таскаем. Понимаете? Почему вот и сейчас, вот, как э, вы говорили, что... Э, чтобы мы не прорабатывали, если там вот это плохое торчит, оно всегда будет действовать на вас. Понимаете? Вот здесь вот а, Наталья написала, я не вижу там. Да, она у меня была на индивидуальной консультации. Поэтому не вижу. Поэтому, дорогие Значит, друзья, хорошо проработали. А, как говорится... Не каждый человек может добраться сам самостоятельно до каузального тела, и не каждый специалист вам в этом сможет помочь. Понимаете, именно отличается тем, что на наших индивидуальных сеансах мы решаем вот этот вопрос. Именно убираем первопричину. А также этот вопрос решается на исцеляющем сознании, интенсиве исцеляющем сознании, где именно идет отрезка от этого эгрегора сущности. И поэтому у, много таких у нас, вроде бы работаешь по здоровью, да, побочный эффект по финансам или еще что-то. Но также мы включили туда и финансы. А разве можно, важно, где храниться? Да, мы с вами, Ольга да, да, Ольга Гудкова, да. разве важно, где храниться? Она, знаете, она у вас хранится все время в одном месте. Вот она туда прижилась, и она будет там храниться. И она там живет. Как бы вы ни старались менять, но... Можно, конечно, себе умом нарисовать, я, например, слева возьму сюда, перекину. Ну, перекиньте. Да? А когда вы э, смотрите просто отрешенно, почему я вас и сделал в такое состояние, говорю, успокойтесь, отпустите ум, и потом посмотрите, где там вспыхнет. Не, не рисуйте умом. Не рисуйте, оно будет всегда у вас вспыхивать там, где сидит, понимаете? Оно сидит как э, прибитое, это на, на самом деле. И это проверка индикатора. Если оно там есть, оно действует на вашу жизнь, оно действует ваше сознание, подсовывает свое. Никуда, значит, ничего не делать. Никуда ничего не исчезло, оно с нами всегда. Почему? Потому что стоило только сказать, вот посмотрите, да, какие-то, ну, может, две минуты времени у нас ушло. Большинство из вас сразу же увидели, где оно сидит. А чем это чревато в жизни, дорогие друзья? То есть это как такой, знаете, как маячок, вас будет сидеть как магнит, то есть как маячок, он будет притягивать со Вселенной вот эти неприятности. Я здесь, иди ко мне, я здесь, иди ко мне, неприятность, понимаете? Вот. И потом вы удивляетесь, а почему у меня такая жизнь, да? Или это как магнит, на это, оно притягивает вам в катастрофические моменты в вашей жизни. Подобное притягивает подобное. да. Поэтому мы и говорим, что вот это как магнит неприятности, а его убираем именно мы на индивидуальных сеансах, на наших тренингах. На выездном мы вообще учим, как это вообще делать, убирать самому, да? Поэтому выездной тренинг, чем наш сценинг? Там одна практика, там никакой воды. Если мы сейчас с вами сидим здесь, еще разговариваем, а на выездном это только практика и практика. Понимаете, это такая интенсивная очень работа.